Как у тебя там делишки? Нет, ты знаешь, мы сегодня никуда не пойдем, потому что мы сегодня решили уже время провести у нас в офисе. Да, это свершилось, мы его сняли. Кстати, Валера Гриш тебе привет передаю. Да-да, передавай, передавай привет. Слушай, ну, если у тебя бремечка тоже будет, давай заскакивай к нам, поболтаем, покреативим немножко. Все, обнял. Ага, пока, давай. Слушай, ну, у меня такое ощущение, что я и понравился. Что ты взял? Ну, как чего? Ты понимаешь, когда она мне предоплату отдавала на прошлом корпоративе, улыбалась. Так. Когда гонорар отдавала, улыбалась. Я тебе точно говорю, что сейчас я с ней разговаривал, она тоже улыбается. Илюх, ну, когда я тебя первый раз увидел, я тоже ржал минут 40, наверное. Чуршал-то, ты так, так парни, не спорьте, не спорьте. Что там? Судя по последним новостям, в Москве в этом месяце проводят целых пять ивент-форумов. Давайте прокачаемся, сходим, пообщаемся с коллегами, что-нибудь нового ну, слушай, узнаем. ну, у меня уже есть контакт с агентами, ты понимаешь, я им нравлюсь. Вот один уже прокачался, видишь? Валер, ну, может, ты пойдешь там? Да я в спортзале лучше прокачаюсь, серьезно говорю. Тем более, недавно у меня было мероприятие в Монако, юбилей. За одно мероприятие мне три раза заплатили. Да ладно, поделись своих. реально что? Ну, реально, реально. Ну, поделись, поделись, да, Друзья юбиляра говорят, давай мы тебе оплатим, ты будешь подарком. Ты будешь подарком для юбиляра. Я говорю, отлично. Заканчивается юбилей, подходит юбиляр, говорит, дело чести, я хочу оплатить. Я говорю, мне уже как бы оплатили, я и так подарок. Он говорит, дело чести, полный гонорар. Отлично. Все, собираемся. Диджей отработал, все хорошо. Подходит жена юбиляра и говорит, Валера, мы хотим тебе а, оплатить. Я говорю, слушайте, мне уже дважды оплатили. Она говорит, это вы в размерах вашего гонорара. Слушай, Валер, ты, конечно, извини за сравнение, но у меня такое ощущение, что ты а, невольно, но все-таки немножечко развел. Ну, это был не развод, это был юбилей. Ну, как говорится, развод. Да, всегда, ребята, а я все-таки пошел бы на какой-нибудь форум. Слушай, не ходи ни на какие форумы, Гриша, я тебе серьезно говорю, ты просто подними свой ценник и радуйся жизни. Вот, к примеру, я недавно провел у защитника «Спартака» юбилей. да? У кого? У Ильи Кутепова. А, Но вот. вот там узнаю. присутствовала сразу вот плеяда футболистов, высокооплачиваемых. Ты знаешь, как я вырос в цене? У -у -у. Я ты сам не ожидал. предлагаешь Грише поднять цену, и чтобы его потом в ипотеку брали? Хотя бы в кредит для начала. Это хорошая идея. Да, да, ребят. А я тоже, кстати, а что, вел... задумался? Этот, ну, да, да вот смотрю фотки с, с Паулом Бурея, я же у него вот, а, юбилей вел. Угу. Вот, она, кстати, Госдума одобрила законопроект о полной замене галстуков а, на бабочки. Что? То есть шоумены теперь обязаны вести мероприятия в бабочках. А, да? Что скажешь, Валя? Ну, я бабочек люблю. А я их вместе соберу. Слушайте, ребят, ну когда вот у вас все что-то тянет каким-то сбором сообществом, когда больше трех ведущих собирается, меня это вообще уже начинает немножечко напрягать. А вообще мой личный лайфхак, да, вот личный мотивационный. Заведите себе четыре ребенка, да, замотивированы будете на всю жизнь, поверьте на слово. Или, судя по твоей логике, тебе надо четыре мероприятия в неделю вести. Вот у меня трое детей, я вынужден вести три мероприятия. Вынужден. А у меня один и веду я в Монако. Однако. Три раза за один корпоратив или. Юбилей, да? Юбилей, юбилей. Слушайте, ребят, ну у меня на самом деле радостное известие. Да, давай. У меня Люська забеременела. Ух ты! Да ладно! Слушай, Илюха, что, снимаем Метрополит? Зовем цыганы и да? Так, есть знакомый ведущий? Гриша, ты куда разошелся? Люська, это моя собака. Ты еб. Вы чего, ребята? Пацаны, пацаны, пацаны, подождите, у меня звонок, звонок, о, с первого канала. Ух ты. Круто. Да, Ром, привет, привет, да. Да, видишь табличку Кадиллак для мамы. Да, вот это наш офис как раз. Заходи, заходи. Давай, заходи. Ждем тебя уже. А что за Рома Волян? Что за Рома? Рома будника, вы что с Да ладно. Чего здесь что ли сейчас? Конечно, пришел сегодня. Обещал заехать. Привет, Рома. Привет, Рома. Привет, Рома. Привет, Рома. Сколько в одном месте ведущих? что ты четвертым будешь мы Ром, Прекрасно ну, устроили, слушай. слушай ну да, скопили. мы, классный Прекрасный офис сняли. Но ну, знаешь такой мужской. О, ребят, это, это не просто офис, это креативное пространство для мышления ведущих. Отлично. Ты представляешь? Я пора, просто чувствую так, завернул, атмосферу. Чувствую, чувствую атмосферу. Да. Ну что, ребят, давайте засыпайте вопросом да, Рома. Да, засыпаем. засыпаем. Есть Роман о чем поговорить. Нас всех волнует самый главный вопрос: так. как попасть на первый? Да очень просто, ну то есть вы хотите, чтобы я вам свою конкретную историю рассказал? Давай, да, давай, давай, давай, Ром. О, все началось много лет назад. Много лет назад э, мой хороший знакомый позвал меня гостем к себе в программу. Он тогда был начинающим телевизионным ведущим. Вот. И вот-вот как-то все закрутилось, закрутилось, завертелось. Это было естественно на первом, это было на телеканале «Столица». Но самое интересное, что этого чувака вы знаете, да и он ладно, сейчас ладно, здесь. Ладно. Да. да. Кто это? Валерий? А, да. да. Подожди. Подожди, ну, спасибо тебе огромное. Ах, ну, Рома, Рома все началось с него. Ну, ну, к чему ну, бы тогда, да. а, знаешь, сейчас приглашение? Ты же опять Рома позвал. Рома, сейчас у тебя будет просто путевка, я не знаю, на Луну выше первого, что может быть. Смотри, путевка на тусовку. Мы о чем говорим? Рома, вот сейчас проходят всякие форумы, где собирают ведущих, обучают, дают коучи очень много информации. Вот как ты считаешь, стоит ходить на такие обучающие тусовки или нет? Ну, кому-то стоит, кому-то уже, наверное, нет. Кому-то кому-то это очень дорого стоит, а стоит дорого у кого-то, ну ладно, это не будет. В общем, в любом случае стоит ходить. Но для спикера ничего не стоит, правильно? Для спикера это обычно ничего не стоит. Другой стороны, ему даже платят иногда, если он хороший спикер. Поэтому я с удовольствием посещаю в качестве спикера. В качестве спикера, да, с удовольствием. А, да? Конечно. Дорого нет? Очень. Вопрос на засыпку. Вот твоя фамилия, Будников, да. она символизирует то, что ты каждое утро, каждое, вернее, доброе утро, ты будешь людей. Вот. Ты будешь? Но это так. Ты будешь вообще, Я Буду. Я А есть на телевидении такая ситуация, как дедовщина? То есть вот новые ведущие, молодые ведущие бегают за пивом староведущими. Дедовщина на телевидении есть. И это, в принципе, основа, мне кажется, любого телевизорного коллектива. Но никакого пива, господа. Никакого пива. Кофе? Только чай и кофе. Ну, естественно, вот первые пять лет я бегал за кофе для своих девчонок. Я этого не стесняюсь. Я и сейчас могу стариной. Тряхнуть, тряхнуть. Да, тряхнуть. Рома, <с> сбегай-ка за чайком. И ты по останке А мы тебе здесь чаёк, а? Роман только что предложил тряхнуть стариной. Давайте потрясём чей-нибудь. А мы заметили, что Рома пришел не один. У него есть э, спутница. Спутница, спутница, да, та девушка, ради которой он, собственно говоря, и сочиняет песни. Он же музыкант прекрасный, он же певец замечательный. Да? Ну, давайте раскроем этот э, талант. Прямо Новостной в певец. В полной красе, да. Новостной певец. Если... А давайте начнем с новостей. Давайте начнем спеть новости. Нет, давайте сначала расскажем новости, а потом уже вернемся к твоему таланту. Ром, ты в кадре работаешь, когда читаешь новости, исключительно с суфлером. Не всегда, но зачастую, да. Да. Ром, у нас есть свой суфлер. Свой суфлер, который приготовили только мы. Вот посмотри, так. вот такой суфлер. Называется Будников Ньюс. Вот сейчас ты будешь зачитывать новости, но не просто так. Новости ты должен выдумать, но не просто выдумать. А здесь будут возникать слова, которые ты должен будешь вставлять свои новости. Смотри. Чого себе? Ну, я давай, постараюсь. Давай, челлендж давай. Задание, Ребят, простые. челлендж просто это называется высший пилотаж. От момента, когда ты приходил к Валере в гости, как ты сейчас продвинулся в плане, так скажем, уверенности в кадре. Итак, так, ребят, внимание, будников, ньюз, заставка. Дорогие друзья, очередной выпуск новостей на телеканале Кадиллак для мамы. Итак, тараканы ушли все! Остался один Василий. Но это старый москвич, таракан москвич, поэтому он остался. Но дело в том, что силикон может помочь вам практически в любой жизненной ситуации, особенно в домашних делах. Вот, Так что используйте силикон смелее. Не бойтесь использовать силикон даже при строительстве дома. Если вам нужны кирпичи, вы можете смазывать их силиконом. Почему? Мы уже про кирпич говорим. да? Я Зачу, следующая а дальше следующая новость. дальше. Следующая Хайп, новость. Хайп как явление. Хайп как принцип жизни. Это очень просто. А Для того, чтобы хипануть, вам нужно использовать, например, песню неизвестной певицы «Монеточки» после ее э, феноменального успешного концерта в Чертаново. Теперь каждая чертановская собака знает песни монеточки. То есть, собака да. знает песни монеты. Да? Ну и, наконец, любимая наша рубрика, ру любимая рубрика нашей программы Немецкие фильмы yeah, yeah. для взрослых. А, вам, а, вам поможет вдуть. Так что обращайтесь к Дудю. Он вам обязательно поможет, если вы не можете сами справиться с просмотром немецких фильмов. Бери гитару. Бери гитару и беги. Это старый лозунг! Это был. Бери гитару, Рома. Бери беги. Рома, я знаю, что ты прекрасный исполнитель. У тебя очень.. Прекрасный исполнитель своих двух песен. Двух песен. Ну, и автор, и исполнитель чужих песен автор тоже. Автор и, к сожалению, исполнитель собственных Почему к сожалению? Давай-ка мы сейчас, наверное, выберем какую-то из... Тоже так же, рандомно выберем какую-то песенку. И споем ее неожиданно. Абсолютно. новое, новому. По Вот известную старую песню, изгиб гитары желтый из гиббидд гитары из гиббидд Отлично. Uh, ну споем ее в реги, например, давайте попробуем. О, Давай. прикольно весело. У нас Давай. веселая программа, мы будем. А поселиться. мы можем, а, а мы можем подпевать, да? Uh, oh, к сожалению, oh. да. Оптимисты, Рома, аптимист. Умоляю, пять не надо. Изги гитары желтая, ты обнимаешь нежно. Струна, осколком эхо, бронзи тугую вы. Ах, а купол неба, Небо, простой, большой, а большой и звездно снежный, снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как купол неба, простой, Быки сбивают стол, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. <ролосимый> Роман Будников, спасибо. Да, Роман спасибо, Будников. друзья, было очень приятно.